Я смотрю на море, розовый закат Хорошо, спокойно, ты со мной, я рад Мы сидим, мечтаем, может съездить нам Первой остановкой станет Амстердам Люби побродить вдвоем, заберемся в горы, может, лад найдем и на земна, где-то отдохнем. Чудо, это ты не спишь. Мы въезжаем в центр города Париж. Камеру включаю, сделать репортаж. Это город моды, город эпатаж. Мы с тобою любишь, побродить вдвоем. Заберемся в горы, может плат найдем. И на снеге где-то отдохнем. Мы с тобою. Любим,